Две красные колонны, два красных маяка, Под ними Волга, Днепр и Нева, река. Ростры кораблей торчат из них батальные, Поэтому зовут их все «Растральные».